Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами красотой и рассказать историю этих фото. Шведско-голландский фотограф Герд Век посвятил свою жизнь и работу съемки живой природы. Он исследовал 6 лет белок, чтобы э, запечатлеть вот такие вот шикарные кадры с белочками за что он получил изрядное количество международных премий. Одно из великих увлечений его – это были белки, именно рыжие лесные белки, которые настолько привыкли к фотографу и к фотосессиям, что позволили создать целые постановочные сцены, которые вы можете наблюдать на этих кадрах. Фотограф вспоминает, что началось все не с белок, а с лисиц – он когда-то по совету своих коллег переехал в дом на опушке и вскоре встретился с его жителями. Если вести себя аккуратно и выбирать рассветные часы, когда люди еще спят и не шумят, можно заметить множество зверюшек поблизости от человеческого жилья. Остается только настроить аппаратуру и запастись терпением. Белки Появились в очень удачный момент, когда Гирт уже накопил опыт макросъемки животных, а его веранда была заставлена фотоаппаратурой и аксессуарами. Бери и фотографируй, чем он занялся. И так увлекся, что только несколько лет спустя он понял, что прошло уже очень много лет. Фотограф выставил свои лучшие фотографии на конкурсы и неожиданно для себя понял, что его работы, его белки великолепны. При правильном подходе белочек можно снимать хоть круглый год. Одна проблема, они действительно становятся ручными и это накладывает отпечаток на фотографии. Лучше, если зверьки остаются естественными, поэтому фотограф пытается работать с молодыми поколениями белочек, которые еще не успели к нему привыкнуть. Частично из-за этого и получилось так много работать, ожидая новых выводков. Сегодня Гир Век признан как гуру-фотограф по белкам и даже проводит регулярные семинары, чтобы научить коллег искусству съемки этих красивых животных. А вам понравились работы фотографа? Напишите нам об этом, пожалуйста, в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем пока-пока! А вы продолжаете наслаждаться этой красотой.